Так, так, так, кто это у нас тут спит на работе? Слышь, чувак, мы тебе за что деньги платим? А ну давай, взял мотыгу и пошел работать. Поля он все уже давно выросли.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 по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Myth of Empires и не только. Но ну, а мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну и коротко о том, зачем же тебе нужны вот эти вот самые рудники. Да для того, чтобы просто-напросто увеличить количество добываемых ресурсов, таких как железо, таких как медь, например, и вообще других остальных, которые можно добыть. Очень удобно, чтобы не каждый раз не бегать куда-нибудь, не обворовывать кого-нибудь там варварским каким-нибудь способом, ухудшая репутацию с теми или иными фракциями. Ты просто-напросто можешь разместить на своей базе где-нибудь, но очень нужно важно знать и понимать, где все-таки стоит размещать такие рудники. Возможность горного дела и размещения своих рудников открывается твоему персонажу только лишь на 26-м уровня. Именно здесь открываются следующие инструменты. Это у нас кирка, с помощью которой мы сможем копать в местах с минеральными жилами, после чего можем на них построить шахту. Далее у нас значит, шахтерская лопата. Лопата пригодится нам конкретно для поиска и обнаружения подземных минеральных а, жил. Также такой важный инструмент, как лоза, которая позволит тебе а, найти возможные месторождения а, с помощью специальных сигналов будет она тебе сообщать. Ну и также у нас простой рудник, ты сможешь скрафтить инструменты ты сможешь сделать вот на этой платформе осадного орудия ну или же попросту кузнечный стол она называется зайдя сюда ты после 26 уровня обнаружишь следующие инструменты такие как кирка шахтерская лопата лоза на крафт этих инструментов потребуются ресурсы твердая древесина медные слитки и улучшенные веревки в принципе на лопату то же самое и на лозу еще помимо всего прочего добавляется у нас хорошая шкура ну и сам рудник ты сможешь сделать вот на этом вот столе где у нас сейчас благополучно работает наш коллега-техник, без устали, он просто трудится здесь денно и ношно на благо процветания гильдии, респектос и уважуха ему за это. Вот он, ребятки, тот стол, на котором можно скрафтить рудник, он называется скамейка архитектора, подойдя к этой скамейке, ты здесь также найдешь способ создания твоего рудника. Где же у нас этот рудник-то находится? Черт его подери. Вот он, друзья, простой рудник. На крафт его уже потребуется немножко побольше материалов. Такое, например, такие, например, как деревянные копья, медные слитки, обычная веревка, песок и обычная глина. Самое сложное, наверное, будет сделать это деревянные копья. Деревянные копии у нас делаются на другом станке, так называемом, вот, по-моему, вот на этом. На плотницком верстаке у нас делаются деревянные копия а они просто-напросто делаются из веток и травы. Достигнув необходимого количества ресурсов, просто-напросто заказываем здесь этот рудник и он у нас делается где-то около наверное 10 минут по времени Для того, чтобы правильно разместить рудник ты должен иметь у себя в инвентаре следующие инструменты. Как минимум это должна быть шахтерская лопата это должна быть кирка это должно, должна быть лоза с помощью которой будет поиск проще рудных каких-то месторождений Ну это собственно говоря сам рудник который ты сделаешь на своем ремесрском верстаке также по-хорошему не забудь захватить с собой следующее да это просто уже из личного опыта после того как ты установишь рудник его необходимо будет обнести вот такими вот деревянными стенами 8 штучек будет достаточно и вот такой вот деревянный забор то есть деревянные ворота для чего это нужно а для того что в ваш рудник смогут зайти все кому не попадя просто-напросто проходя мимо и могут тырить у вас ресурсы а если вы поставите вокруг рудника забор поставите ворот а еще лучше установите вот такой вот территориальный макет Возле него, чтобы у вас постройки не гнили То тогда вы защитите свой рудник по максимуму Но это, можно сказать, небольшой лайфхак Для того, чтобы у вас потом не было каких-то нюансов с пропажей руды Да, такое тоже существует как на ПВЕ, так и на ПВП серверах Для того, чтобы начать поиски, необходимо выбрать сначала а, лозу, которую ты скрафтил Нажимаем на нее и смотрим Лучше всего смотреть от первого а, лица, так лучше видно Эта самая лоза указывает... Нам на месторождение Да, когда она горит желтеньким Это значит, что вам нужно двигаться куда-то вдаль Куда-то вперед Руды как таковой под вами слишком много нет А где она действительно есть, вот эта самая лоза И подскажет тебе, но необходимо двигаться Пока она не загорится красным Оба стало красным А это значит, что мы входим в область Где у нас максимальное количество а, Максимальная плотность, я бы так сказал Ресурсов, которые мы можем добыть Давайте сейчас после этого Можно смело доставать лопату на однерочку И давай посмотрим, что здесь можно найти. С помощью лопаты мы проверяем почву. Копнули сначала здесь. Смотрим, что у нас здесь имеется. У нас здесь меди, значит, обычно. железо у нас здесь много. Запас соли пусто. Это, ребят, говорит о том, что с помощью лопаты можно поставить необходимую тебе шахту. Либо же на медь, либо же на железо. В данном месте, где мы копнули, лучше всего будет разместить, конечно же, шахту а, с железом. Давайте еще разочек. Раз. И все, смотрим еще раз, железа много, и давайте посмотрим, действительно ли его так много. После того, как вы, например, решили ставить шахту здесь, вы достаете следующий инструмент под названием кирка. Не зря ведь мы с собой ее брали, правильно? Достаем кирочку, и в том месте, вот где мы а, наметили лопаткой, мы копаем бамс, так, поблизости есть Рудники, да, не забывайте, что если вдруг поблизости есть какой-то рудник чей-то, вот, например, в данном случае тут стоит наш рудник, огорожен воротами, кстати, вот как раз-таки про что я и говорил, привайте старайтесь рудники вот такими вот а, стенами для того, чтобы никто лишний сюда не зашел. Просто-напросто это будет гораздо безопаснее. Да, здесь у нас тоже раб добывает железочки, которые пригодятся нам в дальнейшем развитии. Вот, ребят, яркий пример того, как нужно правильно огораживать свои рудники. Если вы поставите маленькие заборы, через них просто можно без доспехов перелезть и также обворовать. Ну что ж, раз нам удача не подвернулась, да, и здесь есть у нас рудники, пойдемте искать Дальше нам необходимо все-таки прощупать территорию Также обратимся к нашей лозе и посмотрим, где у нас тут имеются еще Да, вот тут мы везде, смотрите, ходим, у нас лоза горит красным А это значит, что это самое лучшее место для поиска а, руды И начинаем здесь копать Посмотрим, даст ли мне здесь выкопать памс да, друзья, здесь нам удалось выкопать небольшое месторождение Когда мы, ребята, выкапываем, здесь сразу же тоже отображается Какие коэффициенты точно а, тех или иных рут у нас присутствуют Как мы видим, 0.22 на медь у нас идет, 0.82 на железо и запасы соли у нас 0,26. Да, это идеальное место практически для того, чтобы поставить свой рудник. И если у тебя в инвентаре будет рудник, а он у тебя должен быть, потому что ты пришел ведь именно с ним, ты просто-напросто его выбираешь на панель быстрого доступа, выбираешь свой рудник и наводишь вот на это месторождение. И... Все, твой рудник поставлен. Для того, чтобы твой рудник начал работать, не забывай ставить на него наемных работников. Если ты не знаешь, как вербовать себе наемников, то у меня уже есть специально для тебя гайд. Все ты сможешь найти в плейлистах по данной игрушечке и даже больше. Ссылочка на плейлист в описании под данным видео. Вот, например, как здесь. У нас уже работает работник. Для того, чтобы он правильно работал, необходимо сюда в рудник закидывать еду. То есть вот в этот конкретно слот и тогда твой работник будет работать без устали как только здесь еда закончится работник сядет и работа на этом руднике встанет ничего делаться не будет ну и для понимания расширения кругозора сразу же тебе хочу сказать что все возможные рудники можно найти возле вот таких вот значков например меди ты сможешь найти много возле медных так называемых рудников которые уже имеются на карте железо ты сможешь найти возле железных вот таких вот рудников все не значит обозначены знаком вопроса, но как стоит разведать, ты сразу же поймешь, что здесь железо, там медь, там соль и так далее. Устанавливай свои рудники рядом с месторождениями, вот с такими, если есть место, и тогда ты сможешь с них получать гораздо больше. Но ну, а также, если твоя база стоит достаточно далеко от таких месторождений, ты просто-напросто можешь попытаться найти руду прямо на своей базе Вот как, например, это сделано у нас Да, рудники будут работать не так эффективно Они будут добывать немножечко поменьше Но зато тебе слишком далеко бегать не придется А если же ты считаешь, что братишка Скретч что-то не недорассказал То, пожалуйста, поругай его в комментариях Напиши, мол, братишка Скрэч, ты же не рассказал еще про то-то, про то-то, про то-то Касаемо данной теме Братишка Скретч тебя послушает Ну что ж, продолжай дальше играть в самые топовые и крутые игры Приятного тебе геймплея Еще обязательно увидимся и услышимся Продолжение, конечно же, следует...